Остановилось время, погасли вдруг огни, и все, что было в прошлом, как будто не бывало. И кто теперь ответит? Не знаем я и ты, не знаем, что нас ждет, куда любовь пропала. Ты скажешь это бред, а я скажу в ответ. Если бы не ты, кто б меня спасал? Где бы я сейчас обрел покой? Где моей души огонь блуждал? О, если бы не ты, кто бы со мной летал? Кто же в один Разрушил все, кто не удержался, и упал, кто же в один миг разрушил все, кто не удержался и упал. Я помню каждый день, что связан был с тобой, и как бы ни старался. быть одной что лучше вовсе не любить и никогда не быть любимой ты скажешь это бред а я скажу в ответ yeah. За руками Обнимемся сердцами Если бы не ты Кто бы меня спасал Где бы я сейчас обрел покой Где моей души огонь блуждал